Обычные кастрюли алюминиевые метров 20 наверное. Для укладки щипы, для контроля, как там горит, вот верса маленькая. Открывается, закрывается. Внутри решетки для того, чтобы составить карпель. два яруса, потому сколько, сколько материала надо. Помыли и ложим. Внизу вот на ножках этот для сборки жира капает который крышечка обычные вот так ставится и тут стоит все собирается сейчас уж второй ярус ну и все специально подставок не надо вот обычные мангал мангал обычный на него оставишь очень удобно. А так еще крючки на всякий случай когда горячие вытаскивают очень, очень удобно. пробовали получается хорошо минут 40 сейчас копченая рыба сало мясо по просьбе членов семьи тщательная погода что-то зимнее решили сделать рыбу копченую с самодельной коптильни так, конструкция работает. кастрюля из общепита, 50 литров. Попробовали сделать скумбрию. Вот. Жестко. Жестко. Жестко. За Жестко. Завтра Жестко. Жестко. Жестко. Жестко. Жестко. Жестко. Завтра мы не приедем. Ну, послезавтра. Умрака, да? Что получилось? Рыба получилась. Значит, попробуем? Да, да, давайте будем пробовать.